Всем ну, здравствуйте! В общем, приехали мы с Вороном сок выставлять Бутылочка набежала Сейчас я поставлю 5-7 литровые бутылки и вечером, наверное, съезжу уже посмотреть Вот так вот он. кричит лебедь где-то то ли летит то ли на поле сидит сейчас наверное я куда-нибудь вон туда приподнимусь маленько посмотрю животину как-то вот так вот в общем надо сок то заготовлять то все еще сидит дома успевайте ну, в общем что я скажу Сегодня зверя на одном поле больше чем за весь день я вчера видел, а проехал я вчера ни много ни мало, около 40 километров, 35 то точно я проехал вчера. Так, вот. До них это около километра. На максимальном приближении камера. С рогачами напряженка, что я скажу, напряженка. Вчера я видел их, наверное, трех всего. Большинство это мамки с сигалетками прошлого года. Ну вот так вот. Может еще вечером что будет интересное. Да куда нибудь еще съезжу если время будет позволять как то вот так вот Тон, ворон мой стоит прислушивается что то где то гудит я не пойму то ли по асфальту то ли кто то в лес пытается ехать Вот так вот же сделаю в общем возле Солонца себе место Вот такой зверь вот так вот тут выйдет Большой Выглядит примерно будет вот так же метров Сколько тут? Ну 40 наверное не больше я думаю настораживается кто-то где-то рядом есть либо зверь либо пешеход хороший ориентир кстати работает безотказно видит и чувствует слышит далеко в разы дальше чем я блин паразит вместе с седлом Вот так вот, кстати, иногда делает, я наверху могу сидеть, ощущения непередаваемые, когда он вот так вот сделает, отряхнется. Стоит засранец, отвязывается, сейчас один раз отрезался в тихушку и пошел такой пошел, да Он зубами сейчас берет узел, вытягивает, потом натягивает вот так вот зад вперед его ослабляет. Ну покажи, как ты делал покажи. В прошлом году у него такого не было. Именно целенаправленно развязаться, чтобы Ух, я тебе. Избавивался, да, ты после зимы? Избавивался. Одна сторона отрезалась. Потом потянет. Ну -ка! потом потянет вот за эту. Вот раз. И все. И потом еще кружочек делает и отвязывает. Да? Морда. Ты хитрая. Хитрая морда. Охо. А прямо очень больно, прям палец отку... откусит. Палец откусить может? А, откусить! Да? Хе-хей, Сейчас я дам тебе вкусняшку твою, на! В общем, видео больше про ворона, чем про все остальное, да? Да-да-да! Красавец! Все. Вот такие муравейники, в общем, хорошая штука. Если их кормить мясом, то не надо. Голову там не вываривать, ничего. Ложишь на муравейник. И через какое-то время к ним приезжаешь. Они тебе говорят спасибо. И забираешь чистенький, беленький череп. Но это так, к сведению. Поехал, в общем я дальше.